В процессе адиабатного расширения происходит резкое охлаждение газа. Это объясняется тем, что при адиабатном расширении газ совершает работу за счет убыли собственной внутренней энергии. При быстром открывании сосуда происходит адиабатное расширение пара. Над горлышком сосуда заметен пар. Он охлаждается и конденсируется. Капли жидкости хорошо заметны на стенках сосуда.